Существует асана, или йогическая поза, которая называется саштанг. Важность этой асаны заключается в том, что вы касаетесь земли восемью точками своего тела и удерживаете тело в этом положении. В этой позе легкие функционируют определенным образом. С этим связано множество аспектов, но мы говорим о повышении уровня кислорода в системе. В этой асане вся легочная система функционирует уникальным образом. Это одна из самых распространенных асан, которая во многих отношениях была искажена в результате повсеместного использования. Предполагалось, что почти каждый преданный должен принимать эту позу, но из-за отсутствия обучения и понимания люди просто начали ложиться на землю. Вот правильная демонстрация асаны со штанг или прикосновение восьми точек вашего тела к земле. Удерживайте позу таким образом, дышите чуть глубже, чем обычно. Лоб, грудь, две ладони, два колена и большие пальцы ног на полу, пятки вместе. Когда вы находитесь в этой позе, ваше дыхание естественным образом становится чуть более интенсивным. Удерживайте эту позу 6-7 минут, если это для вас возможно, либо начните с трех минут. После выполнения этой позы в течение 6-7 минут расслабьте ваше тело таким образом, чтобы оно полностью соприкасалось с полом, и выполните асану, которая называется Макарасана. Если вы мужчина, положите правую ладонь поверх левой. Если вы женщина, положите левую ладонь поверх правой. Опустите лоб на ладони и просто позвольте своему телу расслабиться в течение 3-4 минут. А затем подтяните правую ногу так, чтобы бедро находилось под прямым углом к телу. А голень под прямым углом к бедру. Голову поверните направо. Глаза закрыты. Дышите нормально и оставайтесь в этой позе в течение 3-4 минут. Затем... Повторите то же самое для другой стороны. Голову поверните налево, приведите левую ногу в такое состояние, как будто вы сидите на стуле. То есть бедро находится под прямым углом к телу. Голень также находится под прямым углом к бедру, а голова лежит на ладонях и смотрит влево. Оставайтесь в этой позе в течение 3-4 минут. Затем еще раз сделайте саштанг в течение 6-7 минут. Выполняйте три цикла за один подход. Делайте 4-5 подходов в день. Из-за того, что большинство из вас сейчас носит маски, может возникнуть опасность снижения уровня кислорода, даже без инфекции. Поэтому, если вы выполняете эту практику 4-5 раз в день, уровень кислорода в вашей крови, безусловно, повысится. И если после этого вы сделаете симхакрию, ваша иммунная система будет функционировать намного лучше. Сегодня существуют весомые медицинские доказательства того, что эта практика на самом деле работает. Многие университеты провели свои исследования, так что нет смысла спорить об этом. Просто начните выполнять ее. Это не является абсолютным лечением или профилактикой, но мы должны понимать, что наше здоровье также не является абсолютным. Наше здоровье — это результат множества последовательных шагов, которые мы предпринимаем. Пожалуйста, предпримите этот шаг во время пандемии и сделайте все возможное, чтобы не стать ни жертвой, ни распространителем инфекции. Намаскарам. Спасибо. Симхакрия. Известно, что древние техники йоги приносят пользу телу, уму и энергиям. Садгуру предлагает для практики симхакрию, простую, но мощную практику йоги для укрепления иммунитета и улучшения работы легких. Садгуру будет давать инструкции для практики. Очень важно следовать им, не внося никаких изменений. Пожалуйста, посвятите следующие 10 минут исключительно этому процессу. Пожалуйста, не выполняйте практику во время просмотра видео. Сначала полностью послушайте инструкции и только затем приступайте к самостоятельной практике. Это простая практика. Для тех из вас, кто не знает никакого другого мощного процесса. Во-первых, она увеличит объем ваших легких. Во-вторых, укрепит иммунитет. И кроме всего прочего, если вы будете выполнять ее в течение следующих пяти дней, и потом внезапно не сможете ее сделать, это будет означать, что у вас точно есть какие-то проблемы с дыхательной системой. Неважно, что это, если внезапно вы не сможете выполнить эту практику, вам нужно будет обратиться к специалисту. Чтобы сделать практику, необходимо полностью высунуть язык, широко открыв рот а затем дышать как можно интенсивнее, не делая резких движений животом. Вы должны совершать мощные движения — и вдох, и выдох — 21 раз. После того, как закончите, заверните язык назад. Настолько далеко, насколько это возможно. Не нужно использовать руки, сейчас не лучшее время для этого. Заверните ваш язык назад, насколько это возможно, без помощи рук. Рот остается открытым, и снова совершайте вдохи и выдохи, настолько мощно, насколько можете. Но при этом вы должны издавать звук, удерживая напряжение в основании горла. Очень важно, чтобы вы издавали этот звук, удерживая напряжение в основании горла. Вы делаете и вдохи, и выдохи 21 раз с завернутым назад языком, издавая звук из основания горла. Полный вдох и полный выдох — настолько мощно, насколько можете, но без резких движений животом. В течение всего процесса ваши глаза должны быть закрыты. Сделайте полный вдох и просто сидите, удерживая дыхание с полными легкими в течение одной минуты. Если вы уже пожилого возраста или ваше дыхание не настолько развито, то по крайней мере 30 секунд. Если вы не можете удерживать дыхание в течение одной минуты, задерживайте его как минимум на 30 секунд. В день, когда вы не сможете сделать эту практику, вы поймете, что с вашей дыхательной системой есть некоторые проблемы, и вам нужно пройти обследование. Сейчас я хочу, чтобы вы просто посмотрели. Не делайте практику, просто посмотрите. Затем я проведу вас через этот процесс. Итак, как это делать? Сядьте в позу с воскрещенными ногами, насколько можете, насколько позволяет ваше тело, а затем используйте обе руки, чтобы подтолкнуть тело так, чтобы ваша грудная клетка поднялась из области диафрагмы. Тело должно полностью приподняться, а затем вы полностью вытягиваете язык. Таким образом, 21 раз, когда закончите, затем сделайте так 21 раз, затем закройте рот, Выдыхаете с закрытым ртом, издавая звук из основания горла, удерживая напряжение. А затем, если хотите, можете посидеть какое-то время с закрытыми глазами. Потом можете делать все, что вы обычно делаете. Это простая практика, которую может выполнять любой. Убедитесь, что ваш желудок не слишком полон, вы должны быть слегка голодны. Даже если у вас не совсем пустой желудок, по крайней мере, вы должны быть слегка голодны. Это простая практика особенно для тех из вас, кто подвергается воздействию, либо потому что вы медицинский персонал, либо полицейский, либо находитесь на какой-то другой службе, где вы взаимодействуете с зараженными людьми. Пожалуйста, убедитесь, что вы выполняете эту практику. Она принесет вам большую пользу. Условия для практики. Приступайте к практике слегка голодными. В идеале стоит подождать два с половиной часа после последнего приема пищи, Прежде чем вы приступите к ее выполнению, эту практику может выполнять любой в возрасте от 6 до 70 лет, вне зависимости от физического состояния и медицинских показаний. Дети младше 6 лет и пожилые люди старше 70 также могут выполнять эту практику, но им необходимо делать 12 вдохов и выдохов, а не 21. Те, у кого есть или была опухоль головного мозга или кровоизлияние в мозг, могут выполнять практику, но должны дышать 12 вместо 21 раза. Вы можете выполнять симхакрию 3 раза в день на ежедневной основе, соблюдая четырехчасовой перерыв между практиками. Пожалуйста, выполняйте ее строго в соответствии с инструкциями. Не вносите никаких изменений или модификаций, например, не увеличивайте количество вдохов и выдохов сядьте скрестив ноги, положите руки на бедра, ближе к коленям, ладонями вниз. Используйте обе руки, чтобы подтолкнуть тело вверх, таким образом, чтобы грудная клетка поднялась над диафрагмой. Закройте глаза, широко откройте рот и полностью вытяните язык. Делайте мощные вдохи и выдохи, двигая мышцами живота, но не делая резких движений. Делайте полный вдох и выдох, издавая звук из основания горла. Выполните это 21 раз. Если вы старше 70 лет, вам следует выполнять дыхание не более 12 раз. Заверните язык назад, как можно ближе к нёбному язычку. Рот открыт, дышите так же мощно, вдыхая и выдыхая, со звуком из основания горла. Выполните это 21 раз. Если вы старше 70 лет, вам следует выполнять дыхание не более 12 раз. Закройте рот, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Просто сидите, задержав дыхание, с полными легкими в течение одной минуты или как минимум на протяжении 30 секунд. Задержите дыхание настолько долго, насколько вам будет комфортно. Когда вы почувствуете, что хотите выдохнуть, выдохните через нос, с закрытым ртом, издавая звук из основания горла. Вы можете спокойно посидеть какое-то время и открыть глаза, когда будете готовы. Mm-hmm.